Люди едят, думая, что это питает их организм. Это почти ничего не дает, кроме чувства заполненности. Больше ничего. Если в пище недостаточно железа, витаминов А, С, Д, В6, В12, фолиевой кислоты и прочего, вы становитесь более уязвимыми. В 1930-х годах один апельсин содержал в себе то, что сейчас содержится в восьми. Хорошо, я буду принимать добавки, таблетки. Это не сработает. Причина, по которой во время пандемии мы несем такие потери, существуют проблемы медицины, я сейчас не об этом. Одна из основных причин в том, что питательных веществ в почве очень мало. Насколько мало? Сейчас я говорю лишь о Соединенных Штатах. Истощение почвы в Соединенных Штатах привело к снижению содержания витамина А на 21% во всех фруктах, овощах и всем остальном, что вы едите, на 30% снизил содержание витамина С, на 37% — железа. на 27% — кальция. Продукты, которые сегодня считаются очень полезными — шпинат, ваш любимый салат, латук, помидоры и другие овощи, которые вы обычно используете в салате. Теперь содержат в себе только 10% от тех питательных веществ, которые были в них в начале 20 века, на 90% меньше, чем в начале 20 века. В большинстве случаев вы питаетесь водными мешочками с крайне малым содержанием питательных веществ. Если бы у нас был прежний уровень питательных веществ, наша способность противостоять пандемии была бы другой, не 100%, но другой иммунитет был бы гораздо выше, и последствия не были бы такими ужасными. Столько людей не умерло бы. В мире умерло более 6 миллионов человек. В Соединенных Штатах уже умерло почти 900 тысяч. Только в Соединенных Штатах число смертей приближается к отметке в 900 тысяч. Научные исследования по всему миру показывают, что истощение питательных веществ в продуктах питания очень велико. Трагично, что, принимая пищу, мы думаем, что она нас питает, а на самом деле в ней ничего нет. Я даже не беру сейчас во внимание губительное влияние удобрений пестицидов и гербицидов. И так понятно, что это отравляет пищу. Я говорю об обеднении пищи. Это само по себе трагедия. Люди едят, думая, что это питает их организм. Это почти ничего не дает, кроме чувства заполненности. Больше ничего. И это одна из причин, почему мы должны опасаться пандемии. Я слушал лучших вирусологов в мире. Все они говорят, что, возможно, это еще не конец. Сама природа и структура коронавируса такова. Мы уже видели два-три варианта. Сегодня мы говорим о мистере Омикроне. Похоже это парень. Ученые утверждают, что гораздо более опасные и гораздо более приспособленные вирусы могут легко развиваться при небольшом изменении их базовой структуры. И они вполне способны сделать это в любой момент. Вот чего боится каждое правительство, каждый ученый, и это должно волновать каждого из нас. Но во всем этом важную роль играет почва. Вернемся к пище, которую мы едим. Если она не содержит необходимое железо, витамины А, Д, С, В6, В12, фолиевую кислоту и прочее, вы становитесь более уязвимыми к любого рода респираторным заболеваниям. Это хорошо известный факт. Положение вещей очень серьезное. Сегодня 90% американцев испытывают дефицит витамина Е. И именно поэтому в этой стране наблюдается самый высокий уровень смертности среди населения. На 350 миллионов человек приходится почти миллион погибших. Это самый высокий показатель в мире. Существуют более густонаселенные страны, такие как Индия и многие другие. С тем пространством, которое у вас есть, вы должны были быть в безопасности. Но недостаток питательных веществ и безответственное поведение обошлись нам очень дорого. Мы должны позаботиться о том, чтобы число жертв не выросло. Так что почва — очень важная составляющая. 43% людей испытывают дефицит витамина А. При его недостатке происходит потеря целостности по оболочек. А это один из верных путей к серьезным последствиям любых респираторных инфекций. Мы должны понять, что COVID — это, по сути, инфекция дыхательных путей, которая позже может привести к разным осложнениям. 39% жителей Соединенных Штатов страдают от недостатка витамина С. А витамин С очень важен для выработки антител. Хорошо, я буду принимать добавки, таблетки, это не сработает, все это должно содержать пища. В 1930-х годах один апельсин содержал в себе то, что сейчас содержится в восьми. Кто-нибудь съедал 8 апельсинов в день? Вы съедали? Хорошо. Он работает на апельсиновой ферме. У большинства людей нет возможности съедать по 8 апельсинов в день. То, что вы получали из одного апельсина, сегодня дают 8. Учитывая все это, ситуация с почвой — это разрастающаяся катастрофа для всех. Я разговаривал с директором Всемирной продовольственной программы ООН. Он родом из Соединенных Штатов. Он сказал, что в прошлом году было потрачено 9 миллиардов долларов на распределение продовольствия в Африке среди голодающего населения. В этом году бюджет должен увеличиться как минимум на 4-6 миллиарда долларов. В противном случае мы не сможем выполнить поставленную задачу, потому что мы ожидаем очень высокий уровень голода во многих частях Африки». Он отметил, что люди, думающие, что это произойдет только в Африке или Азии, к сожалению, ошибаются. Он говорит, что к 2035 году в Чикаго и штате Иллинойс может наступить сильный голод. Почва настолько истощена, что это может легко произойти. «О, мы будем перевозить продукты отсюда туда, оттуда сюда». Нет. Когда не хватает продовольствия, ни один грузовик не доедет до места назначения. Люди будут грабить их по дороге. Разве не так? Да или нет? Вы, едоки апельсинов, скажите мне, позволите ли вы апельсины из Флориды отправлять в Канаду? Вы же съедаете по 8 штук в день. Вы остановите грузовик по дороге. Я говорю о беспорядках. Специалисты утверждают, что к 2045 году по всему миру могут начаться крупные гражданские войны просто из-за истощения почвы. Единственный выход, который они видят, если люди не предпримут никаких действий, — это массовый переход на генно-модифицированные культуры. Против этого сейчас так модно выступать, но это станет единственным спасательным кругом на ближайшие 20-25 лет. Но после этого, когда все рухнет, восстановление будет невозможным, если только вы не установите почву. Каждый год в среднем вымирает около 27 тысяч видов микробов. Если мы оставим все как есть еще на 25-40 лет, то после этого восстановление займет 150-200 лет. Если мы будем действовать сейчас, если мы изменим политику и начнем действовать в ближайшие 10-15 лет, то через 25 лет мы сможем в корне изменить ситуацию. И я считаю, что это наша главная ответственность как перед собой, так и перед будущими поколениями на этой планете. А как считаете вы?